та та та та там друзья! Спешу обрадовать вас обалденной, офигенной новостью. Не так давно на просторах Стима, да и вообще на просторах интернета, вышла наконец-таки такая замечательная, совершенно новая игрушечка, как Westland 3, друзья. И я, конечно же, как ярый фанат жанра RPG, никак, просто подчеркиваю, друзья, никак не мог пропустить ее мимо. Но, естественно, я сейчас вам и продемонстрирую, что это за игрушечка такая, и с чем нам предстоит столкнуться. В процессе ее прохождения Ну а перед началом видосика Как обычно малюсенькая просьбочка Поставь пожалуйста лайкосик под данный видосик Дорогой зритель, а я взамен за твои лайки Буду радовать тебя годными крутыми видосами По самым разным современным крутым а, Играм, ну что ж друзья, начинаем а, Коротко друзья, что же такое Westland 3, а, это ребят, ролевая Стратегия, где нам предстоит возглавить Отряд пустынных рейнджеров Законников разрушенного ядерного Войного мира, пытающихся возродить Общество из пепла, а, после ядерного Войны прошло более 100 лет, мы ведем безнадежную борьбу в надежде сохранить свою любимую Аризону. Но внезапно с нами связывается самопровозглашенный патриарх Колорадо, он обещает помочь, если вы возьметесь за задание, которое можно получить только чужаку. Он хочет, чтобы вы спасли его земли от амбиций трех его кровожадных детей. Это, ребятки, если быть, если быть кратким. Ну что ж, друзья, давайте специально здесь сейчас я продемонстрирую вам геймплейчик, сделаю первый небольшой обзорчик на возможности данной игрушечки а вы, дорогие зрители, сделайте для себя выводы, стоит ли играть в эту игрушечку в 2020 году или же а, нет, ну а для самых искушенных попрошу смотреть до самого конца потому что именно в конце я сделаю свой вердикт и поставлю свою оценочку данной игрушечки по 10 бальной, а, шкале, всем приятного просмотра а мы, ребят, начинаем а, ну что ж, давайте посмотрим, а, новая игрушечка у нас, конечно же, да, настройки я все выставил Ой-ой-ой-ой, вот так вот жарко приготовился к битве наш вот этот робот-скорпион а, И мы выбираем уровень а, сложности Конечно же, ребят, я как фанат таких игр обычно выбираю самый хардкорный а, уровень сложности Но специально для видосика выберу полегче, чтобы нам, ребятки, было проще проходить И чуть подальше посмотреть на наш а, геймплейчик Так, ну что ж, а, сложность боя нормальная, огонь по своим а, включенный Штаб рейнджеров отправил конвой в Колорадо, чтобы обеспечить поставку жизненно необходимых припасов в Аризону Итак, я так понимаю, у нас тут вступление. Последние несколько лет выдались для пустынных рейнджеров нелегкими. Когда миру пришел конец, они пытались хоть немного навести порядок в том, что осталось от Аризоны. Но потом пробудился и, скри... и скин и им пришлось сражаться с его армией роботов. В конце концов, чтобы разделаться с этой хренью, они были вынуждены подорвать собственную базу ядерной боеголовкой. С тех пор стало совсем тяжко. Ну а потом на связь с рейнджерами вышел некий тип, который назвался Патриархом, сказал, что ему принадлежит Колорадо. Но, мол, его ребятишки пытаются продвинуть папочку, вот если бы рейнджеры пришли к... и, при... и приструнили их. Тогда он даст Аризоне столько пищи и припасов, чтобы им хватит выжить и восстановить, что им хватит выжить и восстановить утраченное Whoa! Рейджеры, стоп! Простите, майор, тут нам никак не пробраться Прием, Коди, передовой отряд сообщает, что есть и другой маршрут через замерзшее озеро Найдите его Принято Кто-то следит за нами Хоть рейнджеры и не хотели вмешиваться в семейные раздоры, отказаться было совершенно невозможно. Нам нужно обойти эту дамбу на дальнем берегу. Разведчики, проверьте прочность льда. Есть, мэм. Поэтому командование отрядило группу «Ноябрь» за «Скалистые горы», потому что он, обещанная им помощь была для рендеров не просто самой многообещающей, надежной. Она была последней. Порядок, майор. Все в норме. Выдвигайтесь. Так, ну что ж, проверили. Лед крепкий вроде бы. Поехали дальше наши рейнджеры. Да, вроде бы лед крепкий. Но что-то тут не так. Что-то мне подсказывает, здесь, здесь что-то не так. Какие-то ребята у нас, похоже, заминировано все. Смотрите, это похоже у нас мины-ловушки. Бабах! Черт, ложись, нифига себе Разведчик убит, разведчик убит, срочно Под обстрелом, под обстрелом Ой-ой-ой-ой Вот эта каша пошла, вот это мясо, друзья Офигеть, спасаем все и бежим отсюда Спасают наши рейнджеры Святое, это значки рейнджеров Я так понимаю Пытаются они спасти друг друга, ничего не получается Один падает за другим, ребят Вот это капец просто, вот это облава Вы смотрите, что происходит Всех наших рейнджеров завалили да, в последнее время было просто невыносимо Но у рейнджеров есть одна особенность Неважно, насколько будет тяжело и сколько они потеряют, они будут продолжать сражаться Рейнджеры никогда не сдаются Да, попали мы под обстрельчик, да, наши рейнджеры попали Очень сильно им не повезло Геймплейная часть уже, ребят, начинается, и нам игрушечка предлагает а, выбрать на наш выбор а, каких-либо персонажей, которыми мы будем а, управлять. Ну что ж, давайте посмотрим, значит, а, это у нас какая-то банда юных рейнджеров, а, любовники и соперники с тех самых пор, как вступили в рейнджеры. Юрий и Спенс, дух состязания ведет их к совершенству и к рискованным поступкам. Так, ладно, я понял, можно выбрать дальше, я так понимаю. Давайте посмотрим. Так, секундочку, тут, по-моему, есть какая-то подсказочка, да, когда мы сюда нажимаем. Или мы на них наводим подсказочки, или где. Короче, ладно, идем дальше. Так, это кто такие? Панки-любовники. Воруй, убивай, люби гусей. Вот лозунг, люби гусей. Вот лозунг, который вдохновляет эту неудачливую влюбленную парочку панков, вырвавшихся из культа, в котором они выросли. Вот такой, ребят, у них интересный девиз, да. Кстати, у каждой группы есть свои, значит, навыки. Здесь у нас автоматическое оружие. Здесь, в принципе, ближний бой у нас, да, присутствует. А стрелковое оружие, автоматическая работа с механикой Дальше, ребят, смотрим Отец и дочь есть а, а Уильям был почти бессловесной машиной для убийства С тех пор, как умерла его жена а, Его дочь Ли Цинь. Говорит, за двоих иногда тоже а, убивает. Так, отлично. Какие, смотрите, прикольные, ребят, навыки: снайпер, Е-винтовки, жаполис, а, вскрывание замков. Что интересно, Жаполис делает. А? Позволяет использовать медоточивые речи, чтобы получать у собеседников информацию и убеждать их в верности вашей точки а, зрения. Да, друзья, вот такой вот у нас супер эксклюзивный а, навык. Ближний бой из-под и так далее, друзья. Да, тут, в общем-то, на наш вкус как говорится. Давайте дальше посмотрим. Наставник и ученик. А, наемники, служившие и плохому, и хорошему командованию. Надеяться, что в этот раз они сражаются за людей, которые не заставят делать ужасные а вещи. Стрелковое оружие, тяжелое оружие, я смотрю, дам а, Мод брони позволяет модифицировать броню, обеспечит ей улучшенную защиту и дополнительное преимущество. И мод оружия. Два аж целых, да? А, неплохо так, неплохо. Кого же, друзья, выбрать? А, еще есть самоделкины. Ну что ж, давайте глянем... Парочка влюбленных технарей, неловких в отношениях с посторонними, но общительных друг с другом, наслаждающихся шутками, понятными только им одним. Так, ну что ж, у них навыки автоматические. Бартер, жополис, тоже Смотрите, какой отличный жополист из этого чувака получил. А, Что-то, ребят, мне подсказывает, что надо бы выбрать какую-нибудь универсальную банду. Я так понимаю, вот эта банда нам а, пригодится. Автоматическое оружие, стрелковое оружие, а, мод оружие, железная задница. Позволяет отказывать психологическое давление на окружающих. Ну, короче, ребят, с характеристиками подробными можно будет разобраться в процессе. А так как мне нужно продемонстрировать гейплей, давайте, ребят, выберем первую парочку. По дефолту у нас все, да, и попробуем, посмотрим, как же у нас будут развиваться события дальше. Играем, ребят, в игрушечку Вейстланд. Поехали. Так, я смотрю, это мы в, зас в засаде сейчас находимся. Сразу же какая-то развязка. Майор Вера, у этой рухляди пробит редуктор, но дайте мне минутку, и я смогу запустить ее вооружение. Так, похоже, мы на нас, ребятки, облава идет, сюда бой начался, ход противников. Смотрим, ребят, как наших расшатывают Да, вот здесь, смотрите, происходят боевые действия Так, в одного выстрелили, во второго промазали Смотрите, как много врагов, друзья Наших бьют Наших бьют, черт возьми, сделайте что-нибудь Смотрите, какая, ребят, битва идет неравная Нас гораздо меньше То есть, отлично, одного завалили вроде бы Еще одного вроде бы завалили Ход союзника, так, теперь, я так понимаю, наш ход Мы можем тоже кого-нибудь вальнуть Давайте уже в кого-нибудь выстрелим Так, вот в этого типа можно выстрелить И мы его сразу же свалим так, а если вы этого типа выстрелить, он вроде бы поближе Ну вот эти типы, смотрите, они вроде поближе, но я могу их не до конца добить А вот этого, в принципе, нормально Так, атака, значит, а, чтобы атаковать врага в радиусе действия вашего оружия Щелкните по нему левой кнопкой мыши а У врагов в радиусе действия вашего оружия над головой отображается шанс а, попадания Так, принято, понято, давайте посмотрим Здесь шанс попадания какой? 52 А здесь 92, поэтому мы его просто-напросто сваншотим на раз Здесь вообще 52 тоже не до конца. Так, а еще, ребят, где враги у нас находятся? Вот еще два врага. 91, а до этого мы не достаем. Вот этого, друзья, давайте попробуем. Его мы точно вырубим, вырубим наверняка. Огонь! Хорошо, но последний раз промазал. Как так-то, а? Так, ладно, очки действия, очки действия ОД позволяет передвигаться, атаковать и заряжать оружие в бою выстрел, выстрел из каждого вида оружия стоит определенное число очков действия У вас осталось достаточно очков действия, чтобы сделать еще один а, выстрел Давайте посмотрим, в кого же можно сделать этот выстрел Так, сюда, сюда или сюда, нет, сюда мы не достаем Ладно, давайте все-таки добьем этого типа Я надеюсь, сейчас ему мы попадем Огонь! Так, ребят, добиваем. Кто убивает Дорси? Он сам того не желает. Он сам, он сам типа не жилец. Так, ребят, продолжаем дальше. Нам дают еще возможность пострелять оставшиеся очки действия. После выполнения а, действий у персонажа могут остаться неиспользованные очки действия. Ничего страшного, вы можете извлечь из них пользу, открыв панель быстрого доступа и выбрав одно из последних действий засада, оборона, подготовка. Так, ну что ж, а где же у нас это самое а, меню? Не пойму. Эм, пока что, ребят, нужно разбираться, пока ничего не понятно Это у нас оружие, я так понимаю, да? Так, секундочку Мы, а, мы можем, кстати, между нашими союзничками переключаться Так, очки действия Вот это у нас, я так понимаю, шкалачку в действии У нас осталось одно так, передвижение в бою Во время боя рейнджера может заняться во время боя может потребоваться занять укрытие или сменить позицию Синим цветом отмечены области, в которые рейнджер может переместиться У него останутся очки действия ОД для атаки Оранжевым цветом отмечены области, при перемещении в которой потеряется все ОД Красные линии показывают, может ли рейнджер провести выстрел с места, в которое планируется перемещение Так, это тоже принято, понято а Мы, друзья, продолжаем Где же, ребята? Можно использовать наши очки действия Так, предмет Используют предмет из быстрого Доступа, так, я понял Точный удар Последний, Здесь, так, секундочку, я не понял Оборона, это что у нас, а, я вижу, да А как, а, а почему я сразу не вижу Эти, эти штуковины, так, оборона Подготовка можно использовать в бою. Завершает ход и переносит неиспользованные очки действия на следующий уровень. Можно использовать в бою. Оборона за... затаитесь защ... и защититесь от атаки. Расходует весь остаток АД и увеличит уклонение на 5% за каждое ОД. Так, я, наверное, сделаю подготовочку, чтобы у меня больше очков действия осталось на следующий ход. Итак, мне дают второго моего союзничка. И давайте попробуем пострелять. Так, сюда я не попадаю куда можно ребят попасть не пойму вот по этим типам можно попасть или нет сюда я тоже не попадаю так наверное надо бы переместиться нам здесь я так понимаю под защитой давайте сюда перейдем переходи уже но почему он не переходит не пойму Почему он сюда не передвигается? Я вижу, что одночку... А, на правую кнопку мыши, отлично. Переместившись сюда, мы видим, что мы также ни по кому не попадаем. Ой, как печально-то, а поэтому мы можем попасть? Нет, друзья, здесь мы просто в засаде, но... Нет, друзья, на самом деле мы можем попасть вот поэтому. Давайте попробуем постреляем. 66% огонь! Есть один выстрел, но не до конца. И еще один выстрел, друзья, надо добивать до конца, чтобы меньше было дамага по нашим врагам. Итак, друзья, ход противника. Что это за махина такая выходит, я не понял. Это те самые роботы, про которых говорили. Обалдеть просто. А, смотрите, что творится. Раз. Один килл есть. Так, так, сейчас нарежу себе свиних ребрышек. Смотрите, врага бодренько как атакует. Вообще, ребятки, наглость какая. Смотри, что творят, а. Наших просто одного за другим выносят вход союзника. Пытаемся пробить эту махину, но ничего не получается. Так, так, так. Ах ты кусок дерьма. Ага, вот в чем проблема. Держитесь там. Ноябрь. Я почти не закончила. Так, ну что ж, продолжаем держаться, смотрите, какая дура вышла у нас, у наших рейнджеров явно сегодня неудачный день, вы посмотрите только какой дисбаланс, или какие, ребят, плюшки у врага имеются, или какие плюшки у нас, у нас совершенно, ребят, практически ничего, практически только лишь 4 голых задницы, ну и плюс еще недостроенная вот эта вот а, пушечка, которую вроде бы как должны сейчас закончить, но она пока что не работает, так, ну что ж, друзья, продолжаем, а, в кого попробуем пострелять, наш, наш ход, так, вот отсюда можем мы пострелять, так, вот в этого можно попасть а, Давайте попробуем Так, или, или еще в кого-нибудь, может быть, нет Давайте попробуем тех, кто ближе к нам находится Так, вот в этого, типа, точно можно выстрелить Раз, ну и, наверное, надо его добивать Добиваем, друзья, этого типа и, наверное, встаем тогда на подготовочку для следующего а, раунда Так, следующий персонаж берет управление на себя и пытается также вынести кого-нибудь Так, вот в этого типа мы, в принципе, можем выстрелить а, Да, заграждение тому не помеха Или вот в этого типа, так, 52, а здесь 91 Так что с шанс лучше в этого выстрелить Давайте попробуем добить того, кто у нас а, с большим шансом Так, огонь! Есть такое дело, очков действия, кстати, смотрите, стало больше, потому что мы с прошлого боя одно перенесли, так, добиваем, добиваем этого типа, еще один килл на нашем щиту, и что ж, друзья, еще у нас два очка действия, недостаточно очков действия, посмотрим, что же можно сделать, так, урон 6-3, так, не понял, 4 нужно очка действия для засады, так, это нужно копить, оборона! А, плюс 5 а, за каждую очку действия. Так, давайте, ребят, уходим в оборону. 10% мы себе вешаем уклонение. Так, отлично, оборону активировали. Смотрим, что у нас будет дальше. Вау! Один выстрел дальника убили. Еще, Еще одного друзья валят. Ой-ой-ой, а... смотри, что творится. А промах и убийство. Убийство от этого робота. Второго. Офигеть, просто, как он ваншотит этот робот. Я просто в шоке. И третьего тоже. Я просто в шоке, ребят. Это явный, явный дисбаланс. У нас, ребят, никакого. Ха, получилось. Ноябрь. Можете выбирать цель. О, наконец-то, у нас, ребят, есть, есть топовая пушечка Турель на транспорте э, включена Пришло время уравнять шансы Щелкните, э, щелкните Сейчас я щелкну, друзья, я сейчас так щелкну, да Что мало не покажется, я надеюсь Так, ребят, щелкаем Выбираем турельку, да, я выбираю эту турельку. И давайте посмотрим, на кого же можно навестить. Ой-ой-ой, как здесь все хорошо. Смотрите, какой радиус поражения у этой турельки. Я так понимаю, если мы даже выстрелим сюда, то всех нас просто здесь раз, расхреначить должно. Давайте попробуем вот в этого робота сразу же Приоритетная цель. Ну что ж, давайте раз, два, три, огонь! Ой-ой-ой, ничего себе рвануло! Вот это, я понимаю, машина для убийств. Вы двое живы сюда! Ладно, подходим. слушаешь вас, мэм. Майор Вера Просад. Слушайте, если жизнь дорога, надо снять тех ублюдков с ракетометом на дамбе. Я понял. По отдельности найдем дорогу наверх и ударим их с фронта, с тыла. Все ясно? Ну, в принципе, да. Да, в принципе, ясно. Так точно, майор. Да-да, все сделаем. Но у меня, в принципе, выбор ответов, друзья, нет. Так что так точно, майор. Отлично, и помните, Аризона зависит от нас, сдаваться не вариант назад дороги. А, нет, да, я понял тебя, женщина, сейчас будем действовать, так? Отлично, выдвигайтесь! Рация! хо ги гляньте, как побежали попрыгунчики! За дело родичи, не дайте им разбежаться! Сгоните их в кучу, пока я перезаряжаю ракетомет. Ух, обожаю эту штуковину, аж трясет просто! Да, мы слышим какие-то голоса И у нас, друзья, есть новые определенные цели Давайте сначала облутаем, да Это, ребята, РПГ-шечка, здесь можно лутаться Основа передвижения Для передвижения щелкните правой кнопкой мыши на земле В точке, куда хотите попасть Можно также удерживать а, кнопку мыши нажатой Чтобы персонажи следовали за перемещаемым курсором Попробуйте прямо сейчас, чтобы продолжить Итак, друзья, напоминаю, что у нас сегодня в эфире РПГ-стратегия под названием Вестленд Где мы взяли на себя командование двумя бойцами-рейнджерами, которые борются за свое правое бравое дело. Ну что ж, давайте попробуем, ребятки, перемещаться будем уже, да, наверное. Так, ладно, пошли. Да, надо бы, наверное, заултать этих типов. Давайте попробуем. Так, а лутаемся, друзья. Ой -ой, ой ой ой ой это что, столько у нас сумок, которые можно залутать? Что у нас вот такое? Хлам и ä, заплесневевший носок. Даже носки, друзья, снимаем вообще. Не чураются наши рейнджеры абсолютно ничего. Просто-напросто забирает все, что пригодится. Даже бычки, смотрю, собирают. Ага. Давайте, ребят, забираем все. Очень, кстати, при... прикольная здесь система облутывания противника. Смотрите, я, ä, можно сказать, нажал всего лишь по одному. А залутал, я так понимаю, сразу всех. Это определенно мне, конечно же, нравится. Так, секундочку, что можно сделать еще с нашими рейнджерами? Давайте посмотрим. Но пока что мне подсказочек никаких не дает игра. Поэтому, ребят, просто-напросто выдвигаемся дальше. Так, второго забыли. Выбор группы и отдельных персонажей Сейчас вы управляете одним персонажем Это удобно для расстановки бойцов Перед боем или продолжением минных или, или, или прохождением минных полей и ловушек Однако, для передвижения по местности Удобнее управлять сразу всем отрядом Для быстрого выбора всех персонажей Нажмите Space Или, пере, или перемещайте курсор Удерживая левую кнопку мыши А потом, чтобы а, обвести всю а, группу Так, на Space, наверное, проще будет, да? Да-да-да, вижу, что на Space гораздо а, проще для управления а, группой Напоминаю, ребятки, что Да, ребят, кстати, хочу отметить тот факт, что Игрушечка совершенно новая И на моем железе она идет на ультра Ультра новых, ультра суперских Настройках, да, идет она, я смотрю а, Нормально, ребят, продвигаемся немножечко дальше Посмотрим, что у нас там Надо нам, ребят, снять гранатометчиков а Где же наши задачи, не пойму Так, это мы переключаемся, ё-моё, здесь только что был обстрел Ракетометный, проходим Ай, омылись ли вы в крови? Что он там делает? Смотрите на него Этот тип что-то отрывает, смотрите Он что-то здесь, друзья, делает Он отрывает конечности а, У наших бойцов Я а, в очищающей душу крови Что-то он, смотрю, по-моему, сбрендил Давай-ка с ним уже покончим За пределами видимости Давайте уже выйдем на а, Пределы так, я смотрю, этому парню весело. Да, до сих пор он, смотрю, радуется. Давайте-ка мы попробуем его сейчас накажем. Так. Битва, бой начался. Под противника. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как нам пришлось а, нелегко. Сразу же по нам атака. И мы с одного удара его а, вы, выбиваем. Так, ух, было круто, говорят нам наши рейнджеры. Я тоже с вами согласен. Давайте обберем его как следует. Там у него что-то есть, я смотрю. Так, что же у этого типа есть? Давайте сберем у него. Так, рейнджеры, как же его облутать-то? Давай, давай уже лутать его Так, я смотрю, хлам Патроны И еще, друзья, патроны Берем все, конечно же, все нам пригодится Так, наверное, надо разделиться или нет? Пойдем-ка лучше Так, укройся, уйди со льда Так, что это там такое? Ой, как бомбануло, смотрите Что здесь только что было? Какая-то лютая просто борьба Ракеты, конечно, летят туда-сюда Это ужас Проходим, проходим аккуратненько Проходим дальше так, здесь у нас что такое? Здесь тоже, смотрю, трупы какие-то. Трупы, скорее всего, наших же бойцов. А может быть и не наших. Так, давайте подойдем, посмотрим, что у нас здесь такое. Так, посмотрим. А, Кто-то вспорол этому рейнджеру живот и вытащил внутренности. С судя по выражению, а, застывшему на мертвом лице он был а, при этом еще а, жив. Так, принято, понято. Идем дальше. Так, это что такое? Ой-ой-ой, горение. Мы можем гореть, я смотрю, да. Мы, мы, мы, ребятки, если встаем на огонь, мы можем гореть легко. Так, идем дальше. Идем дальше, нам нужно найти все-таки этих гранатометчиков. Почему вопросик? Мы же вроде бы уже прочитали этот труп. Да, мы уже здесь все обследовали. Идем дальше. Так, врешь, мне нужна ее голова. Это я должен ее принести, джа, кому там. Я не знаю, я не знаю. Так, кого-то, ребят, мы там впереди заметили. Ты ее спрячешь. Не тыщ в меня своей греб... свой гробный стрел, я не знаю. Так, что тут происходит, я не понял. Что здесь происходит? Ух, корова тупая. Так, что-то, ребята, здесь разбор... разборки какие-то. Надо бы срочно встрять и помешать разборочкам. Черт, твои дружки прис... прискакали. А, мы вообще не знаем ее, кто это такая. Лазучик Дорси. А, ну что? Жарко, земельцы. Бросайте оружие, и она не умрет. Поняли? Так. Я смотрю, ситуация, ребят, накаляется. А кто вы такие зачем на нас напали? Железная задница. Единственный вариант, при котором ты не умрешь, это если ты убежишь, так что катись, пока есть такая возможность. Давай спросим ее, кто вот такие зачем напали. Вы что, не слышали про Дорси, тех, что несут потоп? Вообще без понятия. Ха, да ты совсем нав... не образованные. да вы совсем необразованные. Так, секундочку, жополиз не, со, не, не соответствует требованиям. ха <смех> железная задница. Так, давайте попробуем а, вот это вот выберем. Жополиза, да, у нас есть такая. Кстати, здесь можно применить эту фишечку, но, я так понимаю, у нас нет человека, который бы а, отыграл нормально эту роль, да. У нас есть железная задница, да, и, давайте попробуем воспользуемся этой фишечкой. Так, okay, okay. ладно, ладно, в жопу okay. вас, ухожу. Мы заставили вздрогнуть этого врага, и он, я так понимаю, уходит. Я скажу своим родичам, что вы здесь. Надо было его прикончить. Рядовая Джоди Белл. Спасибо, спасли, спасли вы мне жизнь. Хотя тут... Хотя ту девочку лучше бы вы убили. Она, преду, она предупредит своих дружков. Я тоже так думал. Мы старались спасти тебе жизнь. Я вам благодарна. Просто будьте осторожны, они тут Рядом. А Первая помощь. Э, дай нам осмотреть твои раны. Пять опыта. Так, спасибо. Вы, ребята, просто спасли меня. А, из твоего отряда вышел кто-нибудь еще? Нет, вряд ли. Большинство сгорело в нашем транспорте. Еще пара ребят прорвались и... Э, под, под лед, провалились под лед и... И что? Скорее, майор Том. Он... Э, он мог уцелеть. Я видала, как он выпрыгнул наружу, когда все началось. Так, так, так, предмет получен. А только не знаю, пойдет ли он к вам. Если вы его найдете, он мог сильно напугаться. Но вот, возьмите, это его может привлечь. Она дает вам пачку сигарет. Так, майор Том, кто это еще такой? Нашла майора... А нашего майора зовут Пр Просад. Хм, майор, это так прозвище. Можете называть его просто Том, когда найдете. Давай-ка с нами вам мне надо дух перевести Давайте я останусь тут охранять ваш тыл Пока вы разберетесь с, тем, с теми за углом Так, ну что ж, принято понято Будем осторожными, конечно же А как тут повышать уровень, вообще пока что без понятия Да, да друзья, можно, кстати, вызвать вот такой вот интерфейс а У нас пока что, ребят, уровень первый Я смотрю, пехотинец уровень первый Опыта у нас еще немножечко Так, лечение после боя Ваши рейнджеры ранены, к счастью у них есть Пневмошприц, которым они могут лечиться Для использования щелкните левой кнопкой мыши Кнопку предмета на панели быстрого доступа Затем левую кнопкой мыши на пневмошприц Так, давайте попробуем На панель быстрого доступа можно вынести шприц Не вижу только где он находится у меня в инвентаре Так, давайте посмотрим параметры Параметры нашего персонажа. Можно, ребят, тут знакомиться очень долго со всеми плюшками, да, вот этого всего дела. Я вам просто сейчас вкратце покажу, что здесь у нас имеется. Так, быстрейшие ячейки. Что-то можно, короче, апнуть. Но у нас очков пока что, ребят, для развития, как видите. А, нет, также, друзья, есть карта. Вот здесь вот мы находимся, нам нужно двигаться дальше. Журнал заданий. А, добро, добро пожаловать в Колорадо на льду. Так, это, ребят, основное задание. Да. И мы по нему, собственно, идем. Репутацию можно также отследить. А, у нас пока что слава, так себе. Но будем ее наращивать. Так, инвентарь. Где же у нас здесь медикаменты? А все предметы. Такого а второго моего персонажа тоже не вижу. А черт возьми, где же у нас пнем-шприц? И где же у нас быстрая панель доступа? Так, использовать на себе, снять, выбросить. А куда, же, ребят, где быстрая панель доступа? Вот это что ли, или что? Так, выходим, не вижу здесь никакой панели быстрого доступа я почему-то. Давайте еще раз глянем. Так, ну да, собственно, вот эта ячейка, это и есть панель быстрого а, доступа, но только как ее по-быстрому заюзать, это я, если честно, без понятия. А, вот, ребят, а, использовать предмет из ячеек быстрого доступа данного персонажа. Давайте попробуем подлечиться. Так, раз, а, вот, мы должны нажать на предмет. Так, прямашприц использует наш персонаж и немножечко он подхилялся. У второго персонажа тоже есть пневмошприц Интересно, сколько этих пневмошприцей у нас? У нас, ребятки, это ограниченное количество Поэтому нужно быть а, максимально осторожным Так, ну что ж, выдвигаемся дальше а, Выдвигаемся Ой-ой-ой, смотрите, тут можно, кстати, обшарить, облутать вот эти ящички Давайте посмотрим, что у нас здесь а, Колорадские доллары, да, друзья? Забираем и старый носовой платок Забираем, естественно, мы все Так, в этой коробочке что у нас? Не понял Давайте тоже здесь обшаримся так, так, так, друзья, кассета с пожеланиями удачи, запись от а, родни Джоди. А, да, ребят, тут можно очень много всякого собирать, очень можно много всякого интересного находить. Так, а, кассета а, Джоди Белл, мы с мамкой прощаться а, не умеем, потому утром перед выходом мы сунем тебе это а, в карман. Да, я понял. Давайте, ребят, шариться. Так, это что такое, колья? Так, мы только хотим, чтобы ты знала, как мы тобой гордимся. Мы будем много... А у нас... А у нас нечего беспокоиться, мы справимся. Мы всегда справляемся, говорит нам голос, я так понимаю, с этой пленки. Помни, не дерзи... не дерзи офицерам и не езди так быстро. Это тебе не гонка на... до Колорадо и обратно. Просто-просто не высовывайся и будь внимательным. Мы будем считать дни до твоего возвращения. Пленочку мы прослушали. Ящики обобрали. Не все, правда, еще обобрали. Давайте как следует исследуем этот лагерь. Так, место для разбивки лагеря. Так, не понял. Похоже, Дерси здесь не задержалась. Видимо, они знали, что вы идёте по их следу. Так, а как посмотреть-то? Как посмотреть-то, ребят? Давайте попробуем. Так, это мы осматриваем лагерь. Да, никто здесь задерживаться не стал. И мы тоже. Так, смотрим, ребятки, на быстрый доступ. У нас 4 шприца, а у второго моего союзничка тоже 4 шприца. Замечательно, ребята, идем дальше. Что у нас тут а такое? Родичи, подъем. Тут еще жаркоземцы! Так, секундочку, нифига себе! Бха! Попортите нам, пожалуйста. Надо остальных кончать. Пожалуй, надо остальных кончать. Так осторожно. Ой-ой-ой, смотри, что происходит, а. Шухер, родичи, не дайте им заставить застать нас врасплох. Я смотрю, все распределились. Да, битва будет жаркая. Ну что ж, давайте попробуем прорваться. А, ну что ж, друзья, будем прорваться, что я могу сказать. Так, выходим. А куда нам лучше. Откуда нам лучше занять позицию? Я так понимаю, у нас сейчас а, приоритет, потому что мы находимся гораздо выше, чем наши враги. Откуда можно пострелять? Давайте посмотрим. Так, отсюда, кстати, 95% шанс того, что мы попадем. Я смотрю, по крайней мере, этот тип точно попадет. Давайте, ребят, постреляем уже. Так, погнали. Один есть. Готов. Так, так, так, а за это вы ответите? Бой начинается! А, использование укрытий. Так, ребят, мы врываемся в бой, скорее в укрытие. Укрытие защищает вас от враждебного огня и повышает шанс попадания вашего оружия. Укрытие бывает двух типов, низкие и высокие. А, высокое укрытие обеспечивает наилучшую защиту, но будьте осторожны. Укрытие защищает только от тех атак, которые направлены в, в, его, в его сторону. Так, ладно, принято, понято. А, обход с флангов. А, это враг, этот враг занял укрытие. Чтобы обойти его с фланга, попробуйте изменить огневую позицию Наведя курсор на выбранную клетку поля и нажав правую кнопку а, мыши Так, это, это, ребятки, принято Так, смотрим, какие у нас вообще есть а, варианты Мы вот поэтому можем бабахнуть, да? Очков действий у нас еще более чем достаточно. Мы можем поэтому... Нет, сюда мы не достаем. Вот поэтому, но с каким-то слабеньким шансом мы можем бомбануть. А вот поэтому, друзья, мы можем бомбануть, так бомбануть. Так, отлично. 46, кстати, у него жизни очень мало. Вот у этого, кстати, 46 отслеживается у нас очко. У этого 21 всего жизнь. Поэтому мы можем тоже, ребят, бомбануть нехило. Так, надо пробовать. Это у нас засадчик Дорси. Засадчик, да. Это у нас лазутчик, засадчик и убийца. Вот там вот далеко у нас маячит убийца. А это что такое? Топливный бак. Ну, мы можем, кстати, по нему тоже выстрелить, по, топ по топливному баку. Но только не видно, сколько он повреждений может а, нанести. В данный момент мы находимся вроде как за укрытием. Мне так кажется. Ну, мы можем вот сюда перейти. Два очка действия, ребят. Переходим за укрытие. Наверное, это нам поможет. И давайте попытаемся а, вырубим вот этого Охотника. Очков действий нам для этого недостаточно. Как так-то? А? Потратил все очки действия на какую-то а, лабуду. Ладно, ребят, подготовимся в укрытии для, для следующей атаки. Так, ребят, мы готовимся. И выдвигается наш а, второй персонаж. Так, вот этого точно надо вырубать, но за пределами дальности действия. Как так, друзья? Не могу попасть, друзья. Вот сюда вот выходим, тогда поближе. Два очка действия потрачено. А, три очка действия. Так, сюда тоже можем выстрелить. Давайте, ребят, вот этого типа убиваем. У него совсем не... Ой-ой-ой, почему промазал-то? А, я не понял. Почему мы промазали? Мы, походу, вообще, ребят, выстрелили. Ну-ка, давайте еще раз. Да, теперь попали. Первый раз был, конечно, не очень. Так... Мы за укрытием, в нас а, урон проходит не такой сильный Сейчас нарежу себе свинных ребрышек, говорит наш, наш значит, противник Подходит враги, смотрите, подходит Надо было бомбануть вот эту бочечку Вот тут, кстати, близко стоят противники, да, к этой бочке Надо бы, наверное, попробовать выстрелить по ней Давайте попробуем Баба, Хорошо, ребят, задевает Смотрите, одного зацепило Второго, к сожалению, не очень. Так, близко очень подошел к нам засадчик. Давайте этому засадчику сейчас мы и засадим по... Самое не горюй. Так, ну а тут у нас что такое? Убийца. Да, вот этому убийцу тоже можно было бы как следует навалять. Я смотрю, у наших ребят пока что ХП хпшечка в норме. Вот этому убийцу нужно... Можно, кстати, по самое не хочу. Так, а вот этот тип еще, еще у нас пока что в засаде. Давайте, ребят, будем выносить тех, кому мы можем нанести максимум... Как так? Промазал? Да ты что, издеваешься что ли, а? И недостаточно очков действия Ладно, переносим на следующий ход побольше очков действия Второй наш персонаж, смотрю, выступает Вот этого надо, ребят, точно убивать Что здесь плохо, это не видно, кто из врагов делает следующий ход Возможно, как-то в процессе мы это лучше поймем Так, вот этого, ребят, определенно надо убивать Ну и вот этого тоже бы не помешало на следующий ход вынести Давайте, ребят, по максимуму попытаемся вынести вот этого типа засадчика Потому что он очень близко Или я могу ошибаться Вот этого надо точно убивать так, отлично, этого мы убили, чтобы он нам лишнего урона не нанес. И еще мы можем, у нас одно очку действия осталось, мы можем отступить или же применить предмет шприз. Но на приз ребят, нам очков действия не хватает. Мы, наверное, пока что сохраним очки действия. Так, идем дальше. Вот противника по нам стреляют, не попадают. Хорошо. Этот тип очень близко подошел. Он уже по нам наносит удар. Смотрите, что творит этот парень, а? Он вообще борзел просто. Надо, ребятки, его срочно выносить. Ох, как много у нас очков действия. Теперь точно на тебя хватит. Так, еще разочек. Так, с этим парнем мы разобрались. Да, теперь нам бы... Так, закончились боеприпасы. А как перезаряжать? Так, перезарядить. Перезарядка, друзья, требует 2 очка действия. Так, перезаряжаемся. Да, даже тут есть, ребят, перезарядочка. И, конечно же, сохраняем очки действия нашему персонажу. Так, и попробуем играем в следующем. Нам бы сейчас подхилиться. Давайте, ребят, подхилим нашего персонажа. Иначе нам придет хана Так, подхиливаемся И теперь можно еще, наверное, по кому-нибудь бомбануть Так, а вот сюда ведь тоже можно подойти Давайте, ребят, вот за это укрытие мы становимся, Чтобы нам, по нам не проходило много урона Так, сюда, ребят, мы становимся И смотрим, в кого отсюда Нет, ребят, отсюда мы тоже, к сожалению, не достаем Пока что сохраняем очки действия И смотрим, что будет делать наш враг Так, враг у нас переходит Переходит, ребят, он в атаку мы здесь продолжаем сверху отстреливаться. А поэтому мы достаем. Замечательно. Вот теперь постреляем. Так, есть такое дело. И еще разочек. Отлично, друзья. Мы победили. Неужели? Так, быстро. Я думал, еще кто-то остался. Нет, друзья, мы всех перебили. Рейджеры, говорит майор, просад Я, пере я перебралась а, Похоже, я смогу зайти к этим громилам в тыл И нанести им неожиданный удар Как выйдете на позицию и мы Черт, по мне стреляет. ухожу в укрытие Черт побери, ребятки, нашего майора атакуют Надо срочно спасать его а, Волосатую задницу, ребятки Мы, конечно же, скоро это, этим и займемся Так, ну что ж, выдвигаемся Надо срочно спасать задницу майора Давай пробежимся, посмотрим, что тут есть У наших, значит, врагов Что они тут нам пооброняли Старый носовой платок, это что за коробочка, аккумуляторы какие-то, портативные аккумуляторы для питания а, электронных устройств, в том числе мощных лазеров и лучей а, смерти. Я думаю, что в хозяйстве сгодится. Так, патрончики, я так понимаю, патроны 5,56, а ключ взявшего заложников, а, полароидное фотохлам и, конечно же, пневмо-шприц. А, так, восполнили мы немножечко запасов, выдвигаемся дальше. Что здесь можно еще осмотреть? Давайте посмотрим. Где-то какой-то, наверное, ящичек можно заюзать, нет? Пока что ничего не вижу. Какой-то, ребят, кстати, есть вопросик. Где у нас, кстати, вопросик? На ком можно... Где место с вопросиком, я не пойму. Но тут я точно вижу, что есть какой-то вопросик. Где-то что-то надо посмотреть. Где-то мы что-то упускаем, возможно. А возможно, я и ошибаюсь. А нет, друзья, все вроде бы... Все вроде бы мы здесь прошарились. Идем дальше. Идем спасать задницу нашему майору. О! Ящик с медикаментами, так, срочно, первый пошел, обшарить ящик с медикаментами и взять оттуда все, так, идем дальше, выдвигаемся, ой, большой ящик, точно, ребят, надо все ящички обшаривать, какие же тут нехорошие стены, как же загадили здесь всю стену, смотрите, сколько трупов, так, отлично, гранаты, осколочные гранаты, используемый предмет, осколочная граната, основная конструкция, так, Давайте, ребят, мы возьмем, наверное, возьмем, воспользуемся Вы нашли улучшение для предмета Нажмите кнопку «Инвентарь» на индикаторной панели Или и для доступа к экрану инвентаря И экипируйте новое снаряжение Давайте попробуем, ребятки, экипироваться Мне гранатка явно по душе да, да, да. Так, улучшение снаряжения. А, давайте экипируем новое снаряжение. Выберите рейнджера, а, выделив его портрет в верхней части окна инвентаря. Или просто с помощью таба. Затем щелкните левой кнопкой мыши и перетащите предметы своего инвентаря в ячейку снаряжения персонажа. Или же просто дважды щелкните предмет, чтобы мгновенно а, экипировать. Продолжить. Так, давайте, ребят, мне нужно а, экипировать гранату. Во! Отлично. У одного экипирована граната, у второго тоже. Но у второго также у нас должен быть и шприц. Давайте поменяем, вот так вот как-нибудь. Так, подожди, что-то я не понял. Сначала шприц, а потом гранатка. Так, отлично, два слота быстрых мы заняли. И у того, и у другого персонажа есть друзья слоты. Так экипировались мы гранатами, сейчас будем закидывать. Ё-моё, что здесь произошло? А, смотрите, welcome Колорадо. Опачки. Еще и трупами кидаются. Ох, еще одна потрошенная а, кукла а, на моем. Щито. Ты это слышишь, Эрост? Жаль, что тебя тут нет. Черт возьми, что творит этот идиот? Кровавый потоп начался. И я выигрываю, брат. Что-то смотрю, там шалят наши, значит, сопернички. Давайте, ребят, продвинемся уже туда, поближе к ним. И наведем уже порядочек. Так, что тут такое? Тихо-тихо. Я слышу какие-то странные звуки. Так. Это у нас турелька, которая, я смотрю, настроена враждебно. Но ее можно отключить, если мы проберемся вот к этому а, компьютеру Так, давайте попробуем, наверное, сейчас точечно так, Игра сохранена, Обнаруж... обнаружение врагов а, Берегитесь, впереди здоровенный робот К счастью, он вас пока не заметил а, Чтобы пройти незамеченным, держитесь за пределами зоны действия его детекторов А Вы можете получить окно первого хода в бою а, Атаковав противника до того, как он вас заметит Однако мы даже, а, мы даже не, за... не можем выразить, как жестко робот вас вздрючивает если напасть прямо а, сейчас Вот, ребят, это тут, тот самый, друзья, робот, который на самом деле очень хардовый Так, нам нужно отключить турельку а, Я не вижу, где у него область обзора, если честно, мне немножко непонятно а, Как же сделать так, чтобы посмотреть, как он а, может за нами следить Так, осторожно, ребят, пробираемся он выходит сюда. Область обзора, я его не вижу. Но вероятнее всего это вот то кольцо. Да, вот то кольцо красное, которое исходит от нас. Так, все, проходим, выбираем одного. Пошел, пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел. Отключаем рубильничек. Так, давай отключаем. Этот рубильничек нужно а, выключить. Так, отключить защиту. По-быстрому, по быстрому все делаем, по-быстрому. Уходим, уходим, уходим, уходим. Уходим отсюда. Мы вроде бы отключили защиту. Все вроде нормально, да? Вроде бы все нормально, защита деактивирована Нам нужно сейчас быстренько пройти Вот, а куда нам надо пройти, кстати говоря? Куда нам нужно? Вот тут надо сзади обижать, Пока он не видит нас, типа Да, я понял, надо, ребятки, обижать бесшумно Иначе этот, этот робот нас действительно может выпотрошить Так, пока что вроде бы защита отключена Или мне так кажется? Компьютер Желтеньким горит Так, трупешник можно обследовать Сейчас, секундочку, друзья Секундочку, попробуем пробраться Сейчас он отойдет в другую сторону И мы сразу же постараемся пробраться Поехали Поехали, поехали, поехали, отходит робот, отходит робот, а, сзади ему нас не видно, уходим, ребят, подальше, уходим как можно дальше, генератор, так, скрытые объекты восприятия, ого, что это, некоторые предметы в мире спрятаны, у каждого персонажа в вашем отряде есть восприятие, которое показывает, насколько хорошо он замечает скрытые предметы, вроде сигнализации, ловушек и тайников, друзья, мы нашли какой-то, походу, тайник, так, что за генератор, давайте-ка мы его сейчас включим, или же выключим, так, давайте повзаимодействуем, короче говоря Ага, ребят, вот так вот взаимодействие, ребят, с объектами Мы можем а, открывать себе а, дальше а, путь Так, так, так, вот этот, ребят, сундук обязательно надо залутать Там что-то... Чё... ой ой ой, -ой, -ой, -ой! бомбанула так, бомбанула друзья Штурмовая армейская винтовка а, Похоже, я, ребят, не обезвредил ловушечку и тем самым поплатился Штурмовая винтовочка, припасы и так далее. Какой-то еще светильник. Кстати, вот там еще можно взять. А, вскрыть замок бесшумно требуется вскрывание замков первый уровень. Но я, похоже, этого сделать не смогу. У меня получится ни хрена не бесшумно, наверное, да? За пределами. Надо, я так понимаю, подойти поближе. Но робот нас пока не видит. Давайте попробуем поближе подойдем. Так, вскрываем, ребятки. Атака на объекты. Если у вашего отряда недостаточно высокие навыки, иногда подойдет и грубая сила Чтобы выбить дверь, стукнуть непослушный, стукнуть непослушный компьютер или вырубить электрогенератор Используйте действие атаковать на панели быстрого доступа или нажмите на левый control Для повреждения некоторых объектов, таких как сейфовые двери или ледяные стены, может потребоваться определенный тип урона Ну что ж, давайте попробуем вынести Давайте попробуем, ребятки, атаковать Так, нас робот не заметил или что? Вскрыть замок без шума требуется так Сколько еще раз надо выстрелить по этой дверке, чтобы она у нас просела? Давайте попробуем. Так, еще разочек. Блин, надеюсь, у нас этот парень не заметит. Так, не получается. Быть может быть, граната поможет, я не знаю. Давайте попробуем выстрелить гранатой. Так, надо отойти. Надо отойти срочно. Так, граната. Гранаткой давайте, ребят, попробуем. Вот сюда вот кинем. Бабах. Поможет или нет? Давайте попытаем свое счастье. Пошла, родная. Опачки. Бабахнуло знатно. Так, дверь мы выломали. И нужно теперь, че, теперь, че говорю. <смех> теперь нужно это дело все обшарить. Давайте, ребят, посмотрим. Так. А как же, ребят, обшаривать? Тут по-любому есть ловушка. Так, смотрим, ребят. У нас броня разведчика. Отлично! Просто великолепную броню какую-то мы нашли. Давайте посмотрим, на кого же можно ее экипировать. Так, на нашего, значит, рейнджера ä, предназначен для защиты от самого опасного врага в Колорадо холода. <смех> Давайте оденем эту броню. Во! Вот так вот она выглядит, кстати, да, броня у нас меняется, меняет э, внешний вид нашего персонажа, так, одеваем броню на нашего рейнджера и движемся э, дальше. Все, выходим дальше, надо бы срочно заюзать нам аптечечку, потому что что-то у нас, смотрю, со здоровьем хреново стало. И выдвигаемся, друзья, конечно же, дальше. Нам необходимо спасти как минимум нашего майора. Ну а спасать майора мы, нашего с вами любимого, да, дорогого, будем, конечно же, в, в следующей серии по выживанию в игрушечке под названием Wasteland, друзья. Ну и, как обещал от меня, естественно, выводы по данной игрушечке. В данной игре я ставлю оценку 9 из 10 возможных баллов в данном жанре. Игрушечка мне очень сильно понравилась. Она мне понравилась необычным, друзья, ролевым подходом, стратегическим. Да, здесь можно не только прокачивать своего персонажа, но и выстраивать какие-то тактические действия, обходя какие-нибудь ловушки или, ребят, минуя опасности в виде вот таких вот страшных, больших роботов, пока что несущих для нас катастрофическую, фатальную угрозу. Да, друзья, Бортишка Скрэч свою оценку сделал. А что ты, зритель, думаешь по поводу этой игрушечки? Напиши, пожалуйста, в комментариях свое мнение о